15-летняя девочка жила с отцом в небольшом доме в пригороде. С тех пор, как умерла ее мать, отец стал для нее всем. В них были прекрасные отношения, они очень сильно любили друг друга. Однажды утром отец девочки сказал ей, что уезжает в командировку и приедет домой очень поздно, ночью. Сказав это, он поцеловал ее в лоб, схватил свой портфель и выбежал из дома. Позже, в тот день, когда девочка вернулась домой из школы, она сделала домашнее задание и села смотреть телевизор полуночи ее отец еще не вернулся, поэтому она решила лечь спать. Ей приснился сон. Она стояла на краю оживленного шоссе. Легковые и грузовые автомобили проезжали мимо с угрожающей скоростью. Она посмотрела на другую сторону шоссе и увидела знакомую фигуру. Это был ее отец. Он держал руки возле рта, и казалось, что-то кричал ей, но она не могла разобрать слов. Когда гул машин стих, она напрягла слух. В глазах отца читалась печаль. Он отчаянно пытался что-то сказать ей. Она едва смогла разобрать слова. Не, не открывай дверь. Вдруг девочка проснулась от странных звуков. В Дверь кто-то громко настойчиво стучался. Она вскочила с кровати и надела тапочки и подбежала к двери. Посмотрев глазок, она увидела лицо своего отца. Он смотрел прямо на нее. В дверь настойчиво звонили. ⁇ Подожди, сейчас открою ⁇,⁇ закричала она. Она откинула засов и собралась открыть дверь, но в последний момент остановилась. Она посмотрела в глазок на отца. Что-то выражение его лица было не так. Его глаза были широко открыты. Он выглядел испуганным. Она вернула засов на место. Папа! крикнула она, ты разве забыл ключи? Папа, ответь мне! Папа, пожалуйста, мне нужно, чтобы ты ответил мне. «Там кто-то есть с тобой? Почему ты не отвечаешь? Я не открою дверь, пока ты мне не ответишь!» В дверь звонили и звонили, но ее отец по непонятной причине не отвечал ей. Оставшуюся часть ночи девочка провела беспомощно, сжавшись в углу прихожей, слушая беспрерывные звонки в дверь. Так продолжалось около часа, а потом девочка провалилась за забытие. На рассвете она очнулась и поняла, что в дверь больше не звонят. Она подкралась к двери и снова посмотрела в глазок. Ее отец все еще стоял там и смотрел прямо на нее. Она осторожно открыла дверь, и то, что она увидела, наполнило ее невообразимым ужасом. Отрубленная голова ее отца была прибита к двери гвоздом на уровне глазка. На дверной звонок была наклеена записка. Там было написано «Умная девочка».